всем привет дорогие друзья в этом видео хочу сказать про новый интересный проект называется access gold чем он интересен для майнеров тем что защита от асиков и защита от hash у них есть резист, так что можно смело настраивать и загонять свои карточки ну об этом чуть позже в общем алгоритм у нас x11 награда мастернодом 60 процентов то есть это вообще отлично это не то что как делает 80 90 процентов то есть здесь процент хороший так что с этим проблем не будет время нахождения блока 90 секунд в общем тут интересно такое видео есть можно будет посмотреть но сейчас пока не об этом что интересно у нас по дорожной карте то есть это скажем так будет глобальная валюта за которую можно будет купить и продать все вот они собираются сделать э, в дальнейшем открытие в мае магазин которым будет продаваться карточки nvidia за акс coin то есть у кого есть монеты они смогут себе за эти монеты купить э, оборудование видеокарты то есть я вижу к этому делу подошли очень глобально это очень круто также они потом Полностью обновят э, кошельки, э, то есть ну, пройдет обновление такое, опять же, глобальное. И у них еще, вот что интересно, будет э, на праздники. У них будут бонусы, то есть э, интеграция с банковскими карточками. То есть они глобально пытаются внедрить, э, скажем так, эту валюту, э, скажем так, все сферы. То есть ей можно будет расплатиться э, как не знаю, билет на самолет, такси, в общем, все что угодно. То есть к 2019 году э, эта монета будет применяться, скажем так, вообще уже где только можно будет придумать. То есть проект такой глобальный, интересный. Э, в общем, пока на этом останавливаться не будем. Посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас вот два хороших пула, Псот и Гостексес. Го гос cx <связывая> <клес> в общем пула оба оба хорошие честно говоря ну это мне немножко больше нравится также есть социальные сети twitter telegram discord канал то есть можно зайти посмотреть э, больше информации также возможны airdrop -ы. можете немножко получить монет скажем так бонус будет небольшой и что еще интересное, монета вот-вот совсем недавно появилась на бирже XV.IO, И в данный момент на этой бирже она сейчас торгуется по очень приличной цене. Она совсем недавно появилась, а торговал уже на пол биткоина. И то есть нет такого дампа там как заходят там, знаете, проекты. Попадает на биржу, все, его сразу слили, Можно сказать, проект уже конец. Нет, здесь все по уму, цена хорошая. И на самом деле так монета не совсем так уж и просто будет э, добываться. То есть как бы проект такой перспективный, и людей майнит уже много, также многие закупились этой монетой. То есть можно будет поставить мастерноды. На мастерноду здесь надо будет тысяча монет. Как вы понимаете, это не маленькая сумма. Но опять же эта мастернода будет потом приносить неплохой доход. А с таким глобальным развитием цена монеты будет только расти. В общем, что еще можно сказать? Проект хороший, не знаю, мне лично нравится. Можно попробовать зарядить фермы, так как сложность постоянно меняется. Не у всех там постоянно висит миллион карт на проекте, на пулах зависают. Там. То есть всегда можно свой кусочек на этом урвать. Но, опять же, точно так же можно прикупиться и поучаствовать там в баунте, либо в аирдропах. В общем, заключение по проекту. Проект стартанул хорошо. Кстати, он появился только 12 апреля. То есть, совсем недавно, уже сразу же на бирже. То есть, у компании есть стартовый капитал. То есть, они не будут забрасывать проекты, так понимаю. Будет глобальное развитие, раз такие, скажем так, взгляды на будущее, там и интеграция и с банками, и полномасштабное применение, то есть, думаю, проект будет стоящий. Даже просто для холодного хранения можно таких монет либо наманить, либо прикупить и немного отложить. В общем, перспективы есть, можно подумать над этим. Ну, лично я поманю немножко, скажем так, отложу, может быть, еще прикуплю немного. Ну в общем, пока на этом все. В общем, что могу сказать? Проект хороший. Давайте, мужики, оставайтесь свои вопросы в комментариях под видео. Поддержим лайками, подписываемся на канал. Но пока на этом все. В общем, всем удачи. Всем пока.